внешней торговли на рублевую основу. А учитывая, что Россия больше экспортирует, чем импортирует, создается ситуация, при которой нашим зарубежным партнерам нужно рублей гораздо больше для оплаты нашего, на наших товаров. И эта ситуация намного более комфортна для российской экономики и для российского рынка, для российского правительства, чем ситуация, когда мы, в свою очередь, вынуждены каким-то образом добывать валюту для того, чтобы расплачиваться по своим обязательствам и платить за импорт. Роберт Хасанов, Универньюз.